О, пацаны своим блодесончик это на всякий случай резервный видос нет я решил просто может резервный видос на всякий случай записать меня это потом окей пацаны в общем то мы пришли э, на скейт парк Вон там в той стороне скейт парк они тут занимаются кое-чем Интересно. да мы снимаем ролик в общем-то, вон там, пацаны, скейт-парк Мы сейчас приехали на самиках вон туда Вот, как видите, вон там вот Рампы Мы там с ними катались И у, у, на канале Никиты Если что, на него будет ссылка в описании Вы можете зайти на него канал, подписаться, посмотреть его видосы Ну, это понятно, это, это Никита просто И он только снимает видос ну, а я как обычно на телефон Этот сидит А это горка для меня Полезли? Полезли на бой? Полезли, давай Пацаны, в... Комментариях пишите какие хотите вы видео на моем канале вот такой вот тут вот корабль большой довольно вот реально вот моя рука я не вижу не могу вот там никита уже забирается что там так это ж карман у тебя выпало у меня не было, я же не... Ребята, мы ни в коем случае никогда не курили, не будем курить, это очень большой вред для вашего здоровья И вам тоже мы это не советуем делать, да, некит? Мы? Стой, стой, стой, стой, подожди, я покажу подписчикам, я им сказал, что мы никогда не курим и не будем курить Смотрите. Надо было ее прям сильно раздоровить, чтобы... Блин, вот эту горку я никогда не видел. А потому что да, покажи. В ней вообще кляла бы. Вот в эту фигню подойди. И, там и теперь входит. самое главное. О! О! У -у! А вот это все, пацаны, доказали, что мы не Мы раздолбили эту Ашкудешку Так что мы ажку дюжку. Мы теперь спускаемся. Все, сейчас, да, покажи. Вот тут вот ваши легкие, вот это. Ваши легкие, вот это. Они будут такими же, поэтому это. Правильно сделал, говорит, чувак. Вот еще одни части, пацаны. Потому что курение пошло. А это проверим прямо больше кораблей. Давай. А закинишь ее зон на самый верх. мне там Давай прямо корабля снизу. Давай, а я буду снизу снимать. Пацаны, ни в коем случае не повторяйте. Там какие-то, да, там, вот там вон, самокатер, вот там он где-то.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 Ветер, вот это говно вас убивает. Это... пушки. Вот они пушки. Погнали к тем самокатер. О, что происходит? Сейчас вот тысячу стал, да? Все, пацаны, поздравляем в комментариях. Нет, да. У него теперь 60 тысяч. 65. А ты тебя прорекламировал? Нет. Пацаны, если чего у меня канал есть. Владисончик он называется, если. Пацаны, короче, сейчас снимаем видос. Это продолжение. Все. Вот, в общем-то, кит парк, вот он. Торговый центр синенький. А вон пацаны мои стоят. Сейчас поедем к карте. Ой, там челик упал. Я бы по-другому сказал, ну ладно. Че, рекламируете, да, тут? 20. Вот это самое первое, про Я про кинералезе миллион, у меня подписчик. Малолетние дебилы. Это малолетние... ради контента И снимаю для вас такой видос а -а -а -а, в этих рампах не очень хорошие слова написаны Слева прям Есть.